Потихоньку благоустраивается, а тем, что удобно передвигаться стало. Меньше автотранспорта занимается. Детям удобнее ездить, дорожки для них присутствуют. Гражданам погулять с детьми можно в свободное время. Улучшение. Вообще-то прогресс полнейший. Город практически, можно сказать, современный. Вот где мы с вами сейчас находимся, раньше были балки, деревянные строение. А так вообще супер. Потому что город преобразился очень и очень. Если посмотреть внутрь микрорайона, вот это марафон благоустройства. Я даже готов прямо серьезно взяться и сказать, не бояться этой этого слова, что она лучше, наверное, в России. У нашего марафона благоустройства идет лучше, один из лучших в России. Ну вообще радует то, что город не останавливается в развитии, наоборот, благоустройство идет полным ходом. Город все красивее и красивее. Изменения есть, но мне очень нравится вот наш район здесь, бульвар Рябиновый. Нравится, как оформили все.